Уважаемый президент университета Каназавы, господин Ямазаки, дорогие коллеги из университетов Японии и российских университетов. Коничева, сегодня мне очень приятно и волнительно выступать на открытии русской недели в университете Каназавы. В университете, который связывает с нашим Казанским федеральным университетом почти 30 лет наполненных плодотворным сотрудничеством и искренней дружбой. Начав наше взаимодействие в научно-образовательных сферах с области физики низких температур, все эти годы мы поступательно двигались в сторону развития и расширения контактов и направлений деятельности. На совершенно новый качественный уровень взаимодействия мы вышли около пяти лет назад, после победы университета Каназавы конкурсе грантов Министерства науки, образования, спорта и туризма Японии. Новая комплексная программа по подготовке лидеров 21 века, несомненно, является новым важным этапом в истории наших взаимоотношений. Замечательным является тот факт, что успех взаимодействия между университетами Каназавы и Казани послужил триггером правительственных контактов на уровне Республики Татарстан и префектуры Исикава. А совместно посаженные в 2018 году в университетском кампусе во время визита президента Республики Татарстан господина Миниханова, Сакура символизирует гармонию и стремление к совершенствованию в развитии наших отношений. Конечно, Пандемия коронавирусной инфекции несла свои корректировки в наши взаимодействия в последние полтора года, но это сделало нас еще мудрее и гибче. Мы продемонстрировали свою готовность и возможность продолжать наши образовательные программы и научные исследования практически в прежнем масштабе в режиме онлайн с использованием всех возможных доступных инфокоммуникационных технологий. Новый учебный год по российскому календарю мы встречаем с новыми студентами по программе двойных дипломов в области физико-математических наук, с новыми аспирантами в области медицины. В рамках российской недели запланировано открытие российско-японского медицинского центра в области образования и науки. Я уверен, что это не последние шаги инициативы. Мы будем плодотворно работать вместе и дальше. Очень надеюсь на скорое снятие всех ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, на теплые встречи в очном формате со всеми вами, уважаемые друзья. Желаю вам здоровья, творческих успехов и много интересных открытий. Го сейчо арегатта, Гозай машта. Спасибо. И до встречи, дорогие друзья.